привет ребята добро пожаловать на канал сегодня в видео разберем мой торговый день покажу вам каждую свою сделку почему заходил в эту ситуацию почему выходил покажу сколько на всем этом удалось заработать поэтому если вам нравятся такие видеоролики не забывайте ставить лайк подписываться на канал и писать абсолютно любой комментарий первая моя сделка была открыта по инструменту bnx стакане спотта мы с вами видим относительно крупную плотность почти на три с половиной тысячи монет это примерно 400 500 тысяч долларов здесь у нас есть вот этот вот самый и уже формируется проторговка. Грубо говоря тот самый треугольник Есть у нас поджатие к уровню Все намекает на истинный пробой Поэтому можно ждать дальше такой вот проторговки И наконец-то пробоя этого уровня В случае если у нас найдется продавец Вот на эту вот сумму То есть на половиной тысячи монет Когда у нас продают вот эту вот самую плотность, у нас и пойдет хороший уже импульс. Есть у нас вот этот вот лой, есть та самая проторговка, и тут мне пришла идея, что если я буду вливаться вот в этот вот объем, люди заметят активность в стакане, начнут просто меня поддерживать, и тоже заходить в шорт, и грубо говоря, получится пробой только на фьючерсах. Навожу мышку над стаканом, собираюсь ходить в эту позицию, начинаю просто по рынку кидать по 8 монет, здесь у нас уже, обратите внимание, начинает появляться активность, то есть я один, даже своим относительно небольшим объемом смог вот сделать вот этот вот пробой на фьючерсах. То есть это настолько, ребята, есть неликвидные монеты, торговать на них довольно-таки опасно, но я все-таки решил рискнуть. Стоп-лосс у меня здесь был примерно 0.3-0.4 в процентах, ну, потому что монеты не особо, знаете, так и ходила. Но если брать пробой, то в пробой можно было бы словить довольно-таки неплохой, потому что единственное, что здесь сдерживает сейчас эту цену, это вот эта вот самая заявка. Если эту заявку разбирать то есть находится вот такой вот крупный продавец, то продавить вот эти вот объемы, это ну, просто мелочь, чтобы вы понимали. Сразу раскинул сетку, по которой буду фиксироваться. Мой план, который был изначально, чтобы там э, словить вот какую-то вот такую вот лавину продаж, э, лавину шартов, не получилось. Уже прошел час, как я сижу в этой сделке, цена не идет ни вверх, ни вниз толком, вообще никуда не двигается. И потом уже ближе к ночи, там я уже не знаю, прошло примерно 2,5 часа, у нас уже начали откусывать Вот этот вот самый объем Потом мы все ближе начали подходить к этой самой плотности Уже немного от нее откусили Прямо сейчас по рынку кто-то продал На 1.4 и здесь Осталась ребята мелочь И если вот находить идеальную точку для входа То возможно вот Она та самая идеальная точка для входа Когда у нас уже появляется продавец Когда у нас уже сформировалась проторговка И то если бы я здесь вот Картину возможно не испортил да, То возможно здесь бы была вот такая вот красивая, грамотная проторговка. Но из-за того, что я здесь хотел как бы провалить цену, запустить лавину, я, возможно, картину здесь подпортил. Дальше я уже просто жду, смотрю то, что идут такие вот мелкие продажи, здесь просто продавливают и, пожалуйста, идет очень сильный вот такой вот импульс. В моменте примерно было 1,7%, можно было, конечно, скидывать э, вот прям вот в этом вот месте, но почему-то вот хотел до 126,5. Там я нашел для себя какой-то уровень, раскинул сетку плод до этого момента, зафиксировалась примерно половина от этого движения, я оставил дальше, и как вы видите, у меня потом закрылась позиция уже э, по стоп стоп-лоссу. Почему я так сделал? Потому что я понимал, что может быть у нас ретест вот этого вот самого уровня, возможно, там пойдет дальше, поэтому я уже решил закрыть вот в такой вот, грубо говоря, плюсик И не ждать вот этого самого ретеста Цена на самом деле улетела дальше вверх Все равно потом как бы вроде опустилась Но я бы сказал, отработана здесь идеально То есть я не пересиживал в этой ситуации Я закрылся очень грамотно Вышел тоже вовремя Да, конечно, можно было еще раз выжить Но опять же, здесь уже пришлось бы пересиживать Какие-либо стоп лосы Вот как эта сделка отработана у трейдера И внимательные ребята заметили То, что здесь плюс 131 доллар Все дело в том, что что у меня э, здесь был еще вход, только я не знаю, почему он не отображается в Тайгер трейде. Здесь был ошибочный вход, на нем я потерял 10 долларов. И вот этот вот вход мне уже принес 131 доллар. То есть, по факту, чистыми вышло плюс 121, потому что таггер именно так считает. Давайте покажу вот список сделок. Вот те самые сделки, которые у меня были ошибочные. Следующая сделка была открыта по инструменту CRV. Здесь заходил в пробой уровня сопротивления, но заметил эту ситуацию довольно-таки поздно. Надо было заходить еще в пробой вот этого вот уровня Здесь бы сразу закинул стоп лосс без убыток Но пришлось заходить уже прям вообще вот в пробой вот этого уровня То есть вообще в пробой самого хая Все как обычно, сразу выставил отложенные заявки на покупку Сразу выставил заявки на закрытие примерно И там бы уже смотрел по факту, что там можно ожидать Идет у нас пока поджатие как раз таки к этому уровню Уже начинается активность в стаканах Я понимаю то, что вот-вот должен пойти у нас тот самый пробой Thank <sighs> you тут сразу идет пробой, если в прошлых роликах я вам показывал то, что у нас сразу был импульс, здесь того импульса сразу нет, то есть я вот хочу поставить тот самый стоп-лосс без убыток, но мне пока этого не дают, то есть если я поставлю стоп, я просто сразу закроюсь в 0, тут я выжидаю хорошую точку, думаю, ладно, поставлю стоп хоть в какое-то место, поэтому я поставил стоп-лосс 0.25%, поэтому если беру какой-то пробой, стоп-лосс просто кидаю 0.25, 0.3, как уже получается по ситуации, да, были ситуации, когда там просто тебя хватает на хаях, сразу идет такой вот большой вкат, и приходится стопиться в большой минус. Такие ситуации бывают, но тут главное понимать, что нужно резать убыток, в любом случае, какой бы он ни был. Тут у нас вроде как идет небольшое такое вот еще движение вверх, но хорошего прям импульса не было. Ни одна из моих лимиток не закрылась, здесь цена начала вкатывать, и по итогу я просто закрылся здесь по стоплосу в минус, 20 долларов. Вышел я здесь довольно-таки хорошо, потому что, опять же, был вот такой вот значительный вкат. Пересиживать такие вкаты у меня нет никакого желания. Если показать по дневнику трейдера, то вот та самая ситуация. Минус 0.25, все грамотно тоже вышли в нужном месте, хотя можно вот было повторно отработать довольно-таки неплохо ситуацию. И также, ребят, напомню, то, что если вы регистрируетесь по моей ссылке на Binance, то получаете 20% скидку на спот и 10% скидку на фьючерс. Это максимальная скидка можно дать, поэтому, если вам это нужно, заходите в описании и регистрируйтесь по моей ссылке, опять же, можно было брать вот этот вот пробой, но я не знаю, возможно, здесь опять же у нас были вкаты. И на этом вкате я бы просто отстопился. Не знаю, как можно было отработать, но если заходить пробой хая примерно 4 процента можно было вынести. Последняя сделка на сегодня была открыта по инструменту, кава довольно-таки интересная сделка. Я давно таких не торговал. Этот инструмент у нас активно рос. Я лично не знал почему он рос я просто зашел на инструмент я вижу то что он растет и вижу вот это вот скопление заявок просто вот такую вот огромную батарею и я думаю возможно эту батарею постоянно у нас вот так вот перегоняют и этим самым толкают постепенно цену вверх от первой плотности я уже начал набирать позицию для себя решил то что буду набирать позицию частями почему да потому что если у нас разберут вот этот вот например объем я смогу зайти уже от этого объема то есть где то вот в этом вот месте и третью часть я бы кидал примерно вот в этом вот месте, потому что если разберут этот объем, если разберут этот объем, то здесь уже просто ну я не знаю, добавляться нету смысла потому что там у нас уже вероятнее всего разберут и эти плотности и пойдет уже хорошее движение вниз. Поэтому логично было закинуть тут первую часть вот здесь где-то закинуть вторую часть и где-то здесь закинуть третью часть то есть разделить так вот вход я лично так для себя и сделал, первую заявку у нас вообще со стакана просто убирают, поэтому здесь я добавляю. Добавляюсь немного уже в эту позицию. Дальше цена опускается. Опять же заявку убирают. Я понимаю то, что это, блин, самые голимые манипуляторы. И стоять в этой ситуации дальше, но... Ребят, смысла не было. И я уже такой сижу, думаю, да, я последний раз добавлюсь, но если уже там пойдет чет не так, уже добавляться смысла нет. Потому что и так стоп-лосс уже получается немного великоват. Вот вам, как сказать, и пример, когда отходите от своей стратегии, когда вот что-то делаете не так, вот торгуйте пробой, торгуйте. Зачем вот лезть вот такую вот штуку? Захотелось вам, называется, поиграться. Да, я немного поиграл своими нервами, была такая довольно-таки рискованная сделка, плюс я перебрал для себя немного по объему и было немного, знаете, так неловко сидеть в этой сделке. Поэтому я уже начал раскидывать сетку для фиксации этой самой позиции. Раскинул сетку вот примерно так, потому что я не знал, насколько у нас высоко может пойти данный инструмент. Начали опять подставлять вот эти самые заявки, их не кидали по рынку, ими просто, грубо говоря, немного вроде как управляли ценой, но я бы не советовал торговать в похожей ситуации, потому что в один момент вот эти вот все заявки, вот этот вот человек, я не знаю робот или кто это, он просто пропадает со стакана и все. В этом месте у нас от этих заявок накапливаются хорошие лонги и потом начинают брить таких вот ребят, как я. Собственно по этой ситуации выдалось все довольно таки неплохо. Цена на самом деле развернулась, пошла дальше выше. Некоторая часть у меня закрылась по этой самой сетке. Потом цена еще дальше росла. Еще некоторая часть зафиксировалась по этой сетке. Но в конечном итоге я уже переставил свой стоп-лосс. Почему я его переставил? Потому что у нас вот эти вот заявки начали переставлять повыше. Я думаю, если эти заявки уже начнут разбирать, смысла стоять дальше нету, Поэтому я закинул свой стоп-лосс за одну из заявок. И как только цена начала вкатывать, эти заявки начали убирать со стакана, и я закрылся по стоп-лоссу. Заработал в этой сделке суммарно плюс 174 доллара. Можно было, конечно, заработать намного больше, но, как по мне, отработана ситуация довольно-таки неплохо. Если вам показать, что было дальше, вот та самая отработка моей сделки. И дальше у нас было вот такое вот падение примерно на 6%. Процентов. Вот, ребят, такое вот происходит, поэтому не нужно никогда жалеть, забрали свое, вышли со сделки. В данной ситуации, я бы сказал, отчасти повезло, манипуляции вроде как сыграли мою сторону, но я бы мог отступиться. Вот представьте, если бы эти ребята просто взяли и убрали все свои заявки, я бы просто здесь вот такой вот стоп-лосс бы потянул, но это было бы э, не совсем приятным. Вот, за один день у меня получилось заработать примерно, давайте с вами посмотрим, 285 долларов, почти зарплата среднего рабочего лично у нас, например, в Беларуси. На этом, ребята, я буду заканчивать. Надеюсь, видео для вас было интересным и полезным. Если это было на самом деле так, не забывайте ставить лайк, подписываться на канал, писать абсолютно любой комментарий. И таких вот роликов, с, прям с подробным разбором, будет выходить намного больше. Всем удачи, всем профиты, всем счастья, мира, добра и всем. Пока.